Всем здорова, с вами Гидро сегодня у нас реакция на новый ролик с канала Мармок Красите не для меня, VR Не знаю, будет ли это набор игр или же одна игра Давайте посмотрим Что а -а -а. за граффити? здесь кто-то? Вау Листопад наоборот Возьми крест Нихера себе буду э -э. крест подержать заставляют Религиозный Там прощался. таласофобия, темный страх, да. боять шипов. а вот и наши фобии. Как бы уже поняли, это симулятор фобии Ну-ка, Симулятор пошёл, фобии? Пошёл. Чего? Опа-на. А. Это, походу, абстрактная визуализация горящих пуканов. Ебать, как они бомбят! У! Как будто рыба взорвалась. В чем прикол вот этого вот Черный симулятора? симуляторы что это за фобия вообще? Боязнь черных пятен после стирки тайдом. Космическая фобия. Без понятия, как будто что. Кто-то, блять, туда тебя войдет. Вот тарахнофобия, это какой-нибудь уже вообще. Вот это вот скримаки вот сейчас будут. О, тут мягкая постель. Играет приятная музыка. Я, я снаду шкур я... спрыгнет. Тут это романтический вечер какая-то. В чем подвох? Может, это фобия девушки с членом, а? Кто знает. Воу. Это явно не члены. Это Опять и даже не пауки. Ну, вроде пока что тоже неплохо. Да. Странные фобии у людей. Боязнь шариков. Но я ожидал чего-то по... Это, Это пауки. Это ебучие пауки! Мать твою, только не говорите, блять, что там один огром... Теперь могу фобия пауков. Велкам в Лондон. Крылышки. Крылышки мои. хоть это что? Какой-симулятор голуби. Раскрылись. А то как будто она... А, нет, на нитке. О! Ч такое? а а Не в ту сторону. Все, я понял. Флаппирд! Минус клюв. Расправк. Тут и в будет еще сложнее, чем на мобильных устройствах. Слушайте, слушайте, а мне нравится. Не отвлекайся. Не знаю, что это за птица, но думаю, она делает именно так. Блядь. Насколько смог, но? А еще она матерится. О, ощущение полета. шикарное. Чувствую себя птицей. Варбок со стороны. Почему в одних шортах? Да, не, не, не, не, я все-таки ту локацию выберу. Синглплеер. Вот она. После мультиплеерный еще режим, будет в О, какая быстрая доставка. Так, ну думаю вы уже поняли. Так, наверное, вот это есть Профити рисовать, да? Профит не для меня. А так, а как здесь ходить-то? Это что? Это присесть? А как ходить? Я не могу подойти к этой стене. А! Дайте мне ноги, суки. Надо откалибровать надо. А ну и так, да. Ладно, давайте рисовать. Уиии! Сейчас Мармок наверняка нарисует какой-нибудь пищу. Что-то я в душе не ебул. Ну, допустим, это у нас прицел. Вот с токенной жирной точкой. Смотрите, здесь прям как в реале спрей садится. Вообще прикольно. И значит у нас еще одно пятно побольше что ну это получилось? Вот так вот. Эм, Какие-то пятна нужен, так. непонятные. Вот так вот. Если честно, я до сих пор не понимаю, что я рисую. Пиццу! Но главное, что я не нарисовал члена. А то вы знаете меня. Если да. я рисую VR, то это обязательно члены. Эй, твою мать, мухи здесь витают в чате. Не знаю, либо потому, что здесь мусор рядом. Либо потому, что эти твари крылатые считают мое искусство говном. Так, черешня. Какого цвета у нас черешня? Такая сочная, спелая черешня. У нас получается. Я хочу, чтобы она блестела. Он рисует головку, хочу, да? Добавить небольшого отблеска. Вот это. Ну, давайте отойдем, посмотрим, что за лебединая песня меня. Я опять нарисовал. Ванковал. О, что-то началось. начал. Джанкис. Дуэй. Вот это я. Это пыжик какой-то. А, это я против него должен сражаться. Я понял. Сейчас будет жестко. Я думаю, эта броня мне будет очень, кстати. Так. И где наш талант? А С кем и... другим марафоном надо что-ли перестреливаться? Стоять! А-а-а! Ты понял, кто тебя заптыкал, а? Не смей летать по моей квартире, сука. Так. Аптечки мне не нужны, вот брони бы мне ещё! О-о-о! Где Тебя грохнули. Метеором уебало. Где ты, тело космическое? Вот. Зажим, сука! Прятно в ботину получать, да? Пошел на сердце этой планеты. Или что бы... Какие тут счет до ее какая идет? Какая жирная жиза. И броня. И, и опять что ли? Да почему ты появляешься, когда броню нахожу? Ебаный ты индеец. Че такое? Патроны? Патроны. Пом -пом пистолет оформился. В общем, ударился хэдшот попасть. О, ебать. А скафандр переданул? Что это было? Быстро, быстро, быстро. Вот он. А, он что, зрачки долбится? Эй, дядя, я тут! Эй! Я уверен, наш вопрос можно решить дипломатическим образом. Давай поговорим. Только не стреляй, только не стреляй. Алтуфарена. Ладно, сука, никакой дипломатики. Хорошо, <с это твой выбор. О, вот тогда мои аргументы, педрила. Где ваши возражения? Я победил! не тунца, понял? Татара, сосни тунца. Давайте тебе заброжаем. Это все видят, да? На, как тебе так понятно, что я имею в виду или нет? Мой член тебе в рот. Я понятно объяснял. А тебя не понимаю, что происходит вообще. А, брата, функция. Так. А это что? Все, в диджея. Вы готовы? Survival Presence. О да! Ща начнется шоу! <свист> Охерительно! Электронаут. Электронаут. И мы влетаем в это розовое очко! Шикардос! Ща я расколбашу Это более прокаченный этот битсайберка что ли? супер пакет Экей Так, знать бы, что здесь есть что? у А как все смотри. вещи со стороны можешь записывать? Довольно неплохо звучат, я вам скажу. Я как будто поглаживаю гланды феи. Ах, тебе может быть... Э... <сосы> в видит одно, так, а на экране компьютер другое. Вот. О, ехали! Такое бывает то в некоторых Фактиручки. выиграх. Где? Очень могу. Немного голимых эффектов. Ю! Чувствую себя просто топ-диджеем. Mm -hmm. но которого заказывается музыка из ничего два. <смех> Вау. Вот это космический диджей, диджей. Типа вообще круто звучит. Не хватит потенциал во мне. <смех> uh, а вот и клубника пошла. <смех> Вы amigos, добро пожаловать на мою испанскую кухню! Сегодня у нас меня... переключился на витатурную Запускаем микроволновку и начинаем разогревать танцпол. Вроде бы нормально сейчас что-нибудь не так начнет идти Теперь подадим газку немного Дабштеп в 2019 году, детка Да Ну тут басалаб как показано, как маму хорошо играет Тут особо багов то нету Всем доброго времени а суток, все? суток, дорогие друзья. Извините, я сразу забыл выплюнуть хер изо рта. Итак, в <свеч> прошлое воскресенье в этот канал перевалил за 10 миллионов подписчиков. Как да, некоторые могли я забыть, был на стриме. И в честь этого события на лайв-канале проводился стрим в прошлое воскресенье. Он прошел... как-то... Да. И если вы отсутствовали на трансляции, но хотели бы по какой-то причине посмотреть запись стрима То дайте мне знать в правом верхнем углу в голосовании хм. Я понимаю, это тупенький опрос, но дело в том, что я тупой, а с тупыми спорить бессмысленно На этом все, здесь был гребаный вармук и VR Ну в принципе там, я наверняка уже перезаливы есть, если вдруг он не выложит то чувствую, когда каждые 2 секунды обновлял страницу и ждал пока косту где 10 лямов. Поздравляю. На самом деле Мармока нет дизлайков, просто это лайки от подписчиков из Австралии. Так вот почему динозавры вымерли. Мармок пытался их приручить. Ну да, это оттук к предыдущему ролику. Молод будет, нет? Нет, не будет. Не будет, да, не будет. Но ролик прикольный, но.. Тут багов нет практически в этой. в этих VR-играх, которые он записал, ну. Конечно, DJ, конечно, не прикольно. Но хотелось бы музыку из ничего два все-таки какую-нибудь. чего услышать. А то первая довольно неплохо зашла. Ладно, если спрашиваю подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если мог не подпускать видео, вконтакте, подписывайтесь на марбока и до следующего видео.